Здесь тогда, по-моему, вот в этих кустиках было гнездо. А может не в этих веточках, а может в этих. Петерево, по-моему. Кладка была. Сейчас поглядим. Uh -huh. одно то ли выкачено то ли я так сейчас напугал нет по моей вине ладно тревожить больше не будем вот так вот вот сидит парит это хорошо. У меня там с рожками козлик Слева тоже маленькие рожки Блин, Не видно Вот этого не видно, а надо поглядеть Нет, три мне показалось из-за уха у него какой-то странный рок. Так, где-то вот тут вот шел буквально вот только что, только что шел. И где же он? И ты, блин, лег? А нет, вон он, наверное. Далеко, плохо видно. Кричать начинают. С разных сторон покрикивают. Испарение идет. Так, ну вроде 4 даже возможно отросточка раздваивается вроде один. Или три. Короче, до него далеко. Это три вроде. Подкрадываться мне лени батарейки. У меня на 10 минут времени показывает. Ага, вроде нормальные, простые рожки. Ничего там сверхъестественного. А, во, их там два оказывается. Итак. А вот того совсем молодые. А он еще... Далеко до них метров 600 наверное, если не больше. Даже не пойду. Поедем мы дальше. Этот зато любопытный, он идет. Интересно ему. Полный рост стою. Сзади лес и ворон. На жирафа похож, кстати, у него такие же, примерно, рога вроде. Того-то нету, нету. идет как бы чуть-чуть на приближение ко мне стою не двигаюсь тоже комары кусают и меня кусают Интересно за молодыми наблюдать. Глупые такие еще, доверчивые. На меня вообще ноль эмоций, судя по взгляду, смотрит на ворона. Так, ладно. Время-то идет. Время-то идет. А ворон в лесу вот он у меня. Ну, 50 метров даже я не отошел от него. Травку кушает, ходит. Вот оно то. Волшебное дерево. Сейчас поставлю опять фотоловушку на него. Охота там мне все-таки ося запечатлить. Может быть он все-таки ходит. Шерь большая, трубчатая, длинная. Вот такая. Значит. Что, значит он сюда когда-то ходит и мы его все равно увидим Ну и кабан ходит А кто ролики не видел про это волшебное дерево то надо обязательно зайти на второй канал Животный мир за Урале называется Так что вот так вот, вот Сейчас поставлю Сейчас я его еще сделаю более волшебным Привез я вон там кое-что и оно будет вообще, наверное. Волшебное приволшебное. Ну ладно. Три минуты. У меня осталось заряда батарейки. Вдруг еще ось сам придет. Пока я тут сижу. Такая вот семейка.